Дым, сигареты, ночь, балкон, все оставляя на фото, Пьют учи пересов, живут у пройдя геи, дорога, дом не слова, кто морда пса, кто хвост и льва Когда рукой коснешься дна, есть или жизнь, но мыть одна И что-то надо совершить, дракона что ли победить? Так ж сколько надо пить, придется жить, точнее быть Закрыв глаза сквозь черный лес, весь этот путь придумал без. Старым домом не перечь, язык меду на сердце желчь а пирожки жалеет петь для пассажиров корабля Нужно по траверсу земля Не расставаясь ни на миг, пока из клодки слышен крик Тепло руки дай на пути Куда идти, когда сойти? Искать того, что не найти Застыли стрелки без пяти Тропой петляю через лес Ну за каким сюда полез на лукорит клеймо небес, Бемет отвертопунтес, Как жаль по этому пути, Оленев кровь с гуля ползти. Дрожает не я ути, часы пробили без пяти, В руках топор на перевес, Где в чем не вес, где этот пес?